Все остальные погибнут, да? Кто верит, что Он не умрет? Я верю. Аминь, церковь. Аминь. Провозгласи. Не умру я, но буду жить с Иисусом. Аминь. Жить с Иисусом. Ну вы как на похоронах, честно с вами. Я не умру. Я не умру. Еще громче. Я не умру. Я не умру. Аминь. Но я буду жить с Иисусом. Но я буду жить с Иисусом. Аминь. Я вас слышал. Ты услышал меня? Вся жизнь моя, от Испожив вся мой грех, дал рассказывает, кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей и люблю тебя. Я люблю тебя, не умру я, но буду жить, не умру я, но буду. Кстати, я возьмал, ты услышал меня, окружили не С каждой раны твоей ты люблю тебя Вот кому принадлежит Вся жизнь моя От несборных взял мой грех До расснять тебя, Вот кому принадлежит Мой Господь, моя сила, спасение мое, отвори, брата, правды, и тебе я войду, а за радость и буду славить меня твое, поспеши жить. Я найду вот кому принадлежит вся жизнь моя, акбез Божий взял мой грех. Принадлежит вся жизнь моя. Огнис Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей грех только зал. Вот Каждой раны который умер за нас, за Своей любви к нам. Я буду жить с Тобой, Иисус.